Луиза Ленара Радмир обучается по программе «Двойные дипломы» совместно с Техническим университетом Фрайберской горной академии, в рамках которой студенты изучают часть предметов Германии. В прошлом году состоялась успешная защита работ первых выпускников данной программы. Я изучала термосланцевые отложения, и э, эти отложения интересны тем, что это нефтематеринские породы, и очень интересны для реконструкции, например, осад... осадочного бассейна, то есть для реконструкции условий осадка накопления. Один из научных руководителей с немецкой стороны